Ё, братва, сейчас будет очередное VR видео по игре во вселенной ходячих мертвецов. Крайне советую досмотреть видео до конца, так как события в игре пошли немного не так, как я рассчитывал. Традиционно прошу прощения за качество моей дешевой петлички от стандартной издержки VR съемок. Приятного просмотра и не забывайте про лайк, репост, подписку, комменты и вот это все. Погнали! Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и мы с вами находимся в игре, которая называется The Walking Dead Saints and Sinners, или Ходячие Мертвецы, Святые и Грешники. Это совершенно новая VR-игра. А, короче, ситуация произошла такая, я записал вам первый взгляд, и там был запорот... Звук классиков Игра по ходячим мертвецам Вышла для виртуальной реальности Возможно, это лучший зомби-шутер Который на данный момент существует Намного лучше, чем та же Arizona Sunshine Или Contagion VR Который мне, кстати говоря, очень понравился Давайте в этом убедимся Это уже будет второй взгляд Я более-менее игру знаю, но буду показывать вам ее сначала да. Она мне очень понравилась Она реально очень круто сделана Я сейчас покажу и расскажу вам Почему, но вкратце Наконец-то VR-игры становятся уровни там AA, AAA-проектов. Это уже не просто какие-то аттракциончики. Это действительно что-то интересное, что-то сюжетное, что-то очень uh, крутое по взаимодействию. Ну, короче, сейчас все сами увидите. Погнали. Кстати, можно I'm выбрать ready. голос. Либо ты Just играешь за телочку, либо за мужика. Yeah, Давайте за мужика играть. А, руки тоже можно выбрать. Они тут немножко длинноватые, если честно, как по мне. видишь, они у меня практически свисают до колен. Ну, короче, можно их выбрать. Как я понимаю, это женские и мужские. Выбираем мужские, пацанские. Кожу побелее, чтобы умереть не первыми, погнали! Вначале у нас тут э, такой туториал, как надо играть. Я уже все знаю, так что мы быстро его проходим. Пистолет находится справа, нож находится слева. Все классически. Сзади у нас, кстати говоря, топор, про который, если честно, я все время забываю. Что я хочу сказать по поводу управления немножечко все такое инертное. У каждого предмета есть вес. Это, с одной стороны, неудобно, с другой стороны, способствует погружению. Вот наш бэкпэк, кстати, который довольно-таки большой, как вы видите, да, у нас 27 слотов в бэкпэке, да, и отдельно еще 9 слотов под предметы для квестов. Еще мне очень-очень понравилось, да, взаимодействие, Но вот это еще стандартно, да, что еду надо подносить к себе, чтобы кушать, зато вот это, вот это круто, ты берешь бандаж, и ты должен прям себя перематывать им, вообще это офигительно, понимаете, уровень погружения какой здесь э, крупный, вот этот журнальчик, который э, будет показывать необходимую нам информацию, да, там всякие квесты, короче говоря, другую разную инфу, рецепты там и так далее, и фонарик, который мы можем носить на себе, и чтобы заряжать на батарею, его надо трясти Можно прикрепить к себе, вот так вот Потом игра показывает нам, как нужно в игре сражаться Во-первых, как реализована атака ножом Естественно, тут написано, что, типа, бейте ему в голову, да Естественно, нужно же уничтожить мозг И это просто, посмотрите, как это круто реализовано Во-первых, вам нужно схватить его, вот так вот, да Типа, эй, ты что, это, кстати, женщина, видишь? Действительно, они маленькие, но это женщина Кстати говоря, А вот эти все трое зомбаков, это все женщины Я не знаю, может быть, сексисты игру делали, кошмарные В общем, видите, написано, надо прям Воткнуть и проткнуть так, а, силой в мозг, и тогда он, а, она, она отъезжает, да? Извини, дорогая, ты следующая. А здесь тамина есть, да, то есть человек у нас выдыхается, когда либо бегает, либо использует оружие, вот так, это, на это, естественно, нужны силы. И это тоже надо учитывать во время игрового процесса, да? Ой, извините, пожалуйста, я же то схватил. шучка а, а, а, а, Bitch. Так, погнали дальше. Следующее обучение у нас как раз э, наш великолепный и идеальный топор. Все равно. Очень тоже эффектно выглядит убийство с него. <свяк> На! <свяк> <свяк> <свяк> Мне бы очень хотелось, чтобы в игре были, была реализована возможность помыть руки. Погнали дальше. Еще, еще один геймплейный элемент, который мне очень понравился. Это возможность отталкивать зомби. То есть, это они на тебя влетают, а, такие, да? А ты должен схватить его и шв... отшвырнуть от себя. До того, как он успел тебя укусить. Ты вот, хватай? А ты такой оп, другой рукой. Пошел вон отсюда, пидор. Сосать кер будешь. Так, а в этой комнате нас уже научат наконец стрелять. Естественно, все довольно-таки стандартно, да. Вытаскиваем. Патроны у нас кладутся. В специальное место вот сюда. И достается сразу обойма, да. Вставляется она. В. Пистолет, он перезаряжается, да, и соответственно, убиваем зомби. Здравствуйте! С этим парнем, в принципе, да, это, опять же, это все. Yeah, seen... Откинь, ебало свое, я еще не договорил. Короче говоря, это все, это все еще обучение, да, человек умер, выходит новый ему на смену, да, его тоже <звук> можно, в принципе, выебать. Ладно, хватит. Да, здесь нам покажут, что есть система диалогов. Вот такая штука, да, выбирается с помощью двух контроллеров. На правом зажимаем, что мы открываем окно диалога, на левом, собственно, выбираем вариант. Да, я уверен. Можем э, можем валить. А ah, дам, look at that ain't gonna treat you as kindly as the ones in here. Хорошо, я все понял, давай. И теперь мы переходим в саму игру. К сожалению, у этой замечательной во всех смыслах игры есть один очень серьезный недостаток для нас, русскоговорящих. Здесь нету русского языка, ребята, к сожалению, да. А вначале у нас что-то типа такой катсцены, да, которая показывает нам, представляет нам эту вселенную, да, которую мы так знаем, что, да, здесь зомби, короче говоря, люди с ними сражаются, тут полный трендец происходит. Нет, все это выглядит очень атмосферно, локации сделаны очень круто, очень детально. И да даже посмотрите на руки, они вообще как настоящие. Я настолько продоподобных рук нигде не видел, пусть они немножко такие мультяшные, да, показывают, что вот и люди, короче, какие негодяи, да, что не только, короче говоря, зомби это опасность, но также и люди. Это все а, очень хорошо работает на атмосферу и на погружение, ребята. Одновременно с таким большим довольно-таки уровнем интерактивности, это прям игру делает, ну, ставит на один уровень, как вот для меня лично, да, с недавно вышедшей Boneworks. Я очень надеюсь, что когда-то подвезут хотя бы русский текст. Мне не нужна озвучка. Мне хотя бы русский текст, чтобы я вот здесь все читал. Напишите, где нам лучше в нее играть. На видосах, на стримах, да, там в комментариях внизу, да, и лайкосики еще тоже не забудьте, пожалуйста, поставить. И подписаться на канал, если не подписано. Так вот, если мы ее будем с вами Проходить мне будет довольно-таки тяжело, да, вот на английском языке. Это все-таки не тот. Вот если бы был русский язык полноценный, было бы классно. Но рустификатор я даже не надеюсь, если честно. Потому что у нас русификаторы для VR-игр, я не знаю, их вообще делают кто-нибудь? Если если кто-то знает, если ли русификатор или будет рустификатор, напишите, пожалуйста, тоже в комментариях об этом. Давай, дед, заканчивай скорее, мне игру надо показывать. Что вот это за часы? Они что-то показывают. Но я не понимаю, что, ребят. Жалко, что нам не дают. Здесь, конечно, управление лодочкой. Это все-таки такая катсцена, пусть мы как бы не Немножечко можем в ней там вертеться, смотреть gonna... руками махать, но это по большей части God просто такая постановочная катсцена, the... такое интро. Ну что, ребятки, тихо-тихо-тихо, мои сладкие. Ходячие мертвецы, святые и грешники. День первый. Поздний вечер. И все, вот здесь мы появляемся, мы наконец-то можем управлять нашим персонажем. Да, мы, как вы видите, мы находимся в таком небольшом городе, таком скорее даже пригороде каком-то американском. Сразу добавляется задание, что мы должны сделать. Надо найти убежище старика, вот этого вот, который с нами сейчас сидел и общался. В игре реализована возможность присесть. Вот так вот. вот у нас первое оружие. Ой-ой-ой. А, также в игре, вот это мне тоже очень понравилось, что можно перелазить а, через препятствие. Это тоже очень круто реализовано. Опять же, все это видите в Boneworks, здесь это появляется. Я надеюсь, в новых играх это будет уровень интерактива довольно-таки высокий. Молодой человек, Влысину вам! А -ть! А -ть! Ощущения от персонажа, от того, как ты им управляешь, они прям, они очень крутые. Они прям офигительные. А и опять же, что наконец-то, мне кажется, наступает эра VR-игр, которые больше похожи на нормальные, на настоящие игры, но, естественно, которые используют все особенности VR-технологий. А вот и наш дед. Привет, братуха. Естественно, все на английском. Он говорит, какой он дурак. Очень жалко, нету русского языка. Не хочется вам все вот это сейчас переводить. Не хочется в это все а, въезжать. Take it Успокойся. Дедушка, я тут. No Все хорошо. Никто тебя больше не обидит. Почему по-русски не умеешь? По-русски хочу! По-русски! Хочу по-русски! Ладно, прости, пожалуйста, дед, извини. Извини. Извини меня, мой дедуля. Дедуля, yeah. прости меня! Кто so это long... с тобой сделал? So long waterfall, это я не знаю, что это значит. So если long... честно. Такой долгий водопад. Я не знаю, что это значит. Но он нам не, усп не успевает рассказать, кто это с ним сделал, насколько я понимаю, да? А вот и все. Да, дед? Можем его оставить? Можем его оставить? А можем его страдания, так сказать, прекратить? <клёх> Прости, дед. Прощай. И вот мы находим его, собственно, убежище, блядь. Поймали в двух шагах от своего убежища. А в этом убежище оно исполняет роль... Базы такой, да? Соответственно, здесь нам рассказывают, что э, можно крафтить различный гир, да, белый, синий, зеленый, все заебись, апгрейды есть. Вот, э, например, у тебя есть рецепты, они пока заблокированы, большинство. Э, ты можешь взять один из рецептов, да, тебе для него, подожди, тебе для него там, допустим, нужны определенные компоненты, ты нажимаешь трекинг. И все, у тебя это добавляется в журнал, соответственно, когда ты наберешь необходимое количество компонентов, нужные компоненты, ты, э, как я понимаю, э, получишь инфу, что ты все собрал и можешь вернуться сюда и здесь, видимо, скрафтить э, на каком-нибудь столе, необходимые тебе вещи. Вот у нас, значит, пистолет тоже такой какой-то прикольный, револьвер. Здесь у нас, насколько я понимаю, еда какая-то тоже, бандаж тоже может Видите, короче, куча всего. Что-то типа прокачки здесь имеется, как вы видите. Внутри тоже находится очень много различной информации. Во-первых, есть наконец-то... Нет, уберу сюда. Получаем ножик еще один. А, пистолет, наконец-то, револьвер вернее, да... Который, кстати, очень круто заряжается Правда, он сейчас полный, поэтому нам не нужно его заряжать Опять же, здесь сообщение от деда Карта местности есть Какие-то пароли для радио Мы получаем, короче, здесь первое задание, да Собираем нужные нам предметы Вот только что мы собрали антенну, да Собрали антенну, батарею И нам нужно что-то еще найти, чтобы собрать радио Но в данный момент нам нужно поспать до утра Сейчас, погодите, я вам все покажу, что еще здесь есть Так, это пока давай положим вот сюда Здесь есть хром, можно в нем хранить то, что тебе пока не надо таскать с собой. Есть некоторые предметы, до которых можно дотрагиваться, но они не представляете, какой определенной ценности, да, то есть это а, можно разобрать, как видите, да, там есть материалы, которые из него можно получить. Я пока не знаю, Я вот с этой системой я еще не познакомил, с системой крафтинга. А вот сюда можно, видимо, выкидывать все, что а, тебе не нужно совсем. Может быть, какие-то умные, хорошие люди догадаются все-таки сделать русификатор, но обычно для VR-игры русификаторы не делают. Чтобы поспать до утра, это сейчас на задание на данный момент такое, надо наебениться. Так что, ваше здоровье, погнали! Второй день, раннее утро Дальше, а, написано Используйте скиф, я сейчас не знаю, что такое Чтобы путешествовать в Шеллос Тоже не знаю, как это перевести, Ну, короче говоря, нам нужно Вот в этот район попасть, сейчас мы находимся В Рестинг Плейс, да, типа мест, место для отдыха И нам нужно попасть в Шеллос, но еще хочу пару вещей вам показать Подожди, не здесь, и где же это было Подожди, подожди, во! Нашел лук? Ребята, конечно же, какая же VR-игра Без лука? А ну иди сюда, мы сладки вот, лук со стрелой. Ага, вот. Лук, кстати, видишь, уже написано, что он поврежден. Лук нашли, больше я тут искал, ходил, ничего интересного не нашел. Подожди. Разве что вот это? Убираем в рюкзак. Медикаменты и еда. Это нам пригодится. Вот, а путешествие на другие локации здесь осуществляется за счет вот такой вот лодочки, да? Такого плотика. Здесь мы берем, указываем, что можем сейчас сюда, потому что здесь все пока... остальное закрыто, да? По сюжету мы можем попасть только в шеллос. Все, мы на месте. Опять же, видите, этот маленький городок провинциальный, очень все атмосферно. Эффект погружения в этой игре, он какой-то вообще заоблачный. Я очень редко видел игры с таким уровнем погружения, как тут. Так, здесь же мы встречаем первого NPC такого, с которым можно нормально повзаимодействовать, да, не который сейчас прям сразу умрет. Вот эта женщина. Самое главное, что меня еще поразило, смотри. Слышь, ты, сучка? Видишь, они боятся, если ты направляешь на них оружие. Они начинают тебя бояться. Это же просто великолепно! А рассказывает нам эта женщина о том, что у нее был муж, да, и дети. А муж превратился в зомбаря, просил ее перед этим убить его. Но она не смогла, она просит меня, собственно, сделать это. Но мы можем потрогать ее за грудь. И она... Понимаешь, начинает бояться меня. Извини, я тебя больше не буду трогать Прости меня. Да. Я его подвела, какая я ужасна, мне так стыдно. Можешь ли мне помочь и с этим? Я просто не могу сама с этим справиться. Мне нужен кто-то, чтобы закончить этот кошмар. Что-то бесплатно, что ли, хочешь? Звучит опасно. Well, что мне будет за это? У нас сейф в нашем особняке. Я дам тебе код от него. И сможешь забрать там что-то yes. нужное. Очень классно. Отлично, отлично, отлично. Мы, конечно же, давайте соглашаемся, да? Я rest. тебе помогу, да. Я его отправлю на тот свет. Правда, спасибо тебе огромное. Это так мило. Вот, возьми ключ. Все. Ладно, я понял. Все, я все знаю, я все знаю, дорогая. Я все знаю. Okay. Успокойся, успокойся. Да Все, ладно, никакого харасмата, никакого харасмата. Здесь вот написано, идите в голубой Особняк уже все у нас есть. Н немножко у нас не получается, правда, такого первого взгляда, но зато я с более таким знанием дела. Сейчас быстренько вам покажу, а, как здесь классно интересно. Вот этот момент мне тоже очень понравился. Смотри, смотри. А! Если у вас, например, износится у вас нож, то можете посмотреть вот оружие и сколько у него осталось до того, как оно разрушится. Если вы у вас ручка разрушится, можете даже что-то подбирать, там надо будет только найти с пола и убивать этим зомбаков. Это тоже очень круто. Кто-то меня, меня заметил. Изи. Погнали. Что, я устал? Подожди. Отдых. <methodology> А, Блять, меня сожрали, Да ты издеваешься! Ты серьезно? Артём, блядь, ты какого хрена, Ладно, мы просто возражаемся в начале локации и умираем, да? А, а где, где мой нож? У меня его нету, что ли? Ребята, мы теряем весь лут. Когда мы умираем, ребята, мы теряем весь лут! Понимаешь? Вот этого я, если честно, не знал до этого, да? Тут смотрите, сколько всего лежит, а? Здесь кучу всего можно разобрать. А чё он говорит over here"? Я же взял все. Я же с тобой поговорил уже, дорогая. Right. You've так что такое-то? Господи, ребята, я когда играл предыдущий раз, я с ней не договорил, оказывается Вот она мне только что объяснила, зачем мне часы Попросил принести кольцо ее мужа Хорошо, все, я принесу тебе кольцо А ты можешь со мной потом? Ладно Извини, извини, все, да, я понимаю, это ненормально, да Это не харассмент, ухожу Вопрос насчет лута, я все проебал, ребятки, я все проебал Сейчас мы разберемся с тем зомбаком, который э, меня вынес. Вот в рюкзаке лежит. Значит, я могу его поднять. Там мистер зомбоит. Надо его будет сейчас быстренько вынести. Э, я не учел от до фигни. Я бежал, видите, когда ты бежишь, расходуется стамина. Из-за этого мой персонаж устал. И я не мог сражаться с зомби. Из-за этого я и умер. Надо аккуратно следить за стаминой. А я слишком зазнался. Думал, что я крутой игрок. Теперь я же не первый раз играю, да. И, собственно, на этом и прогорел. Ребята, а вас двое. Мне это не нравится. Мне не нравится, что их двое. Мне нужен один. По одному, ребятки, у меня мало оружия. Так, минус один, но! У меня же есть пистолет, который я не просрал. Так, я позволил себе потратить один патрончик. Этого достаточно. Локации сделаны очень классно, очень детально, если вы так посмотрите внимательно и хочется обыскать. Вы видите, валяется различный мусор, который тоже мы можем использовать. Сейчас, погодите. Да, сэр? Я вам помогу, конечно! Много валяется еды различной здесь, которую можно выпивать. Я не очень понимаю, что за нижняя полоска. Верхняя это стамина, а нижняя это что, жизни? Иди сюда! Эй, вы же меня все равно заметите, да? Чтобы не мешать просто, да? Ты следующий, давай. Чувак похож на байки склепа, смотри. Кто смотрел байки склепа? Напишите в комментариях, если смотрели байки склепа. Если вы тоже старпер, как я. Дальше что мне очень понравилось, смотри. Ты видишь это? Труба, ребята? Правильно. Здесь тоже можно лазить. Ты понимаешь? Опять же, все игры появляется вертикальный геймплей, там и все дела. Все. Это уже не просто аттракционы, это настоящие игры, использующие а, технологию VR а, по полной, да? И которые, конечно же, очень нас всех радуют. Мы попадаем в это помещение огромное. Здесь куча всего. Что-то из них нам нужно. Например, вот такие штуковины да, нам нужны для э, крафта. Это что такое? Патроны? О, вот это я не находил в прошлый раз. Короче, игра поощряет исследование, конечно же, да? Угу. Все, да, полностью он заряжен. Мне так нравится, как его перезаряжаешь. Ты его открываешь, да, а потом такой, опа, это же револьвер, бля, как же это круто, ребята. Короче, здесь довольно-таки большой особняк, да, Ну я знаю, куда идти, не буду вам его показывать так, прям полностью, потому что, опять же, мне надо, я уже второй раз видос пишу, хочется записать его побыстрее. Особняк можно прям обыскивать полностью, в нем много комнат. И, если честно, вот здесь, когда я первый раз тут был, у меня было очень стрёмно. То есть здесь такой небольшой а, хоррор даже присутствует, как и должно быть в любой зомби-игре, это зажигалка. Это что такое? Я нашел реперей. Вот, я нашел то, что мне надо для радио. Эм, сигареты тоже классика. Еда какая-то. Вот. Короче, можно обыскать здесь неплохо весь вот этот особняк и поживиться. Но нам, ребята, с вами надо ух блять, ух, ребята, вы что? <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Ох, ебать, как напугали ты меня, ёбаный бобный. Хух, ёб твою мать, а? Еще один идет, смотри, какой умник, а. Не дойдешь, падла. Бля, ебать, что я такой косой. Куда ты идешь? Я же здесь, женщина. Бля, слушай, я потратил на нее патронов вот больше, чем надо было, на самом деле. Шесть патронов. Пойдем к мужику уже. Я знаю, где ты, мужик. Где Вот он ключ. Так, ну давай с мужинком быстро разберемся, чтобы женщина, так сказать, осталась одна и конкуренции уже точно никакой не было. Эй, мужик! Это довольно-таки быстро, как вы понимаете, да? Самая жесть, это вот это, ребята, что я здесь нашел его письмо к своей жене, где он объясняет, что вот его дети, это он их убил. Чё за дичь вообще? И вот это показывает, насколько еще а, игра такая, ну, про серую немножко. Он не хотел, чтобы дети страдали, превратились в зомби там и так далее, да? Он хотел, чтобы они, эм, если уж и умрут, да, то чтобы они умирали... Ага. Ага, вот так это работает. Чтобы они умирали, короче говоря, без страданий. Я еще не стрелял из вот этого добра, но дробаш сделан офигительно. Ты посмотри, ты посмотри, как он круто сделан, да, ты, ублюдок? У меня нет патронов, больше плохо для дробаша, я их так и не нашел. Давайте уберем вот сюда сразу. Раз мы его все равно сейчас использовать не будем. Ты можешь обыскивать здесь, обыскивать здесь ящички. Здесь много чего есть. Мне кажется, здесь локация рассчитана на то, на, на то, что ты вернешься назад, вернешься. Более того, как я понял, мне сейчас объяснили, слава богу, я ограничен по времени, да? Вот оно, я должен вернуться до того, как начнет звонить колокол. Если звонит колокол, это значит, что зомбаки начинают в больших количествах прибывать. Я не знаю, с чем это связано пока. Я я только это понял. Ладно, пойдемте отсюда. Здесь у нас задание выполнено. Мужика убили, выяснили, что он убил детей. Обыскивать здесь сейчас все я не буду. По одной простой причине, в предыдущий раз, когда я играл, у меня очень быстро забился инвентарь. Здесь много всего полезного, много всего того, что мне хочется забрать. А я это забрать не могу. Понимаешь? А вот и сейф, да, который нам нужно будет открыть. Пойдемте к жене. Где тут выход я не помню. Вот, тут сколько бандажа-то, а? Все, давай вот это все заберем, раз уж мы здесь то у меня уже практически нету места в рюкзаке, я вас уверяю, смотрите. Первая забита, вторая... о, это вторая забита, первая, вторая забита и третья уже на счета. А, мне кажется, сюда надо будет периодически возвращаться за ресурсами. По крайней мере, эта игра на это рассчитывает, почему-то мне так кажется. Так, вот эта дверь открыта? Ага. Ебать! Ты видал, блядь, самую быструю руку на Диком Западе? Ух, ебать, я только что перекакал. Ты охуел, братуха, ты шо? <сёк> у меня же мурашки по коже. Серьезно, я только что очень сильно обосрался. <сёк> машинально схватил револьвер и начал шумалять ему в лицо. <сёк> <сёк> так, у нас мало времени, между прочим. Вот здесь мы забирались. Да, я вижу. Тогда нам в ту сторону, нам недалеко здесь. Так, мужчина здесь хочет упендриваться? Наверное, фонарик стоит погасить. Он мне уже не очень нужен. А это не мужчина. Неважно. Так, минус. Быстренько достаем другой нож. Погнали дальше. Сейчас, короче, возвращаемся к Бобенце и сдаем ей квест. Сдаем ей кольцо, насколько я понимаю. Так, тихо. Выкрутились твою мать, а? Да, все-таки пистолет понадежнее будет чуть-чуть. Но у меня мало патронов, ребята. Здравствуйте, Мисс. Привет, у нас мало времени. Да, это закончено. Она говорит, это был отличный отец. Я отвечаю, он убил своих детей. Такого хуйства, типа, почему ты мне говоришь me? это мне? После, после visited, всего, что я прошла, какого? Have, huh? У тебя есть какое то, хоть, какое -то доказательство? доказательство? Покажи мне доказательства. И я и показываю письмо, ребята. А оно? В смысле, я же его взял. А have no proof? У меня есть доказательство. Так, погоди, давай вернемся и заберем письмо. Я же его забирал. Что за херня? Я думал, я забрал его. Давай заберем письмо, найдем на втором этаже, оно должно лежать там же. У меня мало времени, кстати говоря, слышишь? Ну. Давай! Так, вернулись. Было же, где оно? Его нету? Вот здесь я его прочитал. Блять, здесь нет письма. Какие докажу? Какие докажу? Зря я и сказал тогда, понимаешь? Срочно, у нас мало времени. Давай вернемся, по посмотрим. Чем закончится, тем закончится. Я вот успею добежать, господи, телка меня испугала. Я успею добежать? Так, ладно. Погнали! Блять, еще один, ну ⁇ ёб твою мать. Я не успею. Заколебал, блядь. Еще сколько вас тут понавылезало? Я только что перерезал пол города, блядь. Так, еще один удар. Давай вот этого вот добьем тогда. Минус. Так восстановили сто минус здоровья. Хватит ли у меня времени сейчас с ней поговорить? Быстрее. Говно пруф. No вот. Он оставил... У меня больше нету признания oh, оставил. Ты, kind of Ты грязный ублюдок. Oh, so я провалил, типа, что ли? Не понял, я не смогу с тобой поговорить теперь? Ты мне не дашь код? Мне нужен код! Мне нужен код, сучка! Вот и код. Спасибо. Колечко возьму себе. 0817. Ребята, у меня мало времени, блядь. Я не успею, скорее всего, меня захавают. Ну попробуй быстренько добраться до кода. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Пипец, патронов нет, ни хрена нет, блядь. У меня оружия больше нету, ребята, понимаете? Стамины нету, ни на что не хватает. Твою ж то а. Довольно-хардкорная игра, если честно. Остался один выстрел, ребят. И он будет потрачен на тебя, друг мой. Вот это есть оружие. Давайте пока походим с ним. Вот был сейф. 0817. Так, что здесь у нас? Пистолет! И куча патронов. Так, тоже что-то важное. Взяли с собой. Так, отлично. Блять. А что мне теперь делать надо? Отбиваться от них? Пытаться убежать? Ну погнали! И звон идет по всему городу! Это означает, что... Зомбей будет слишком много! А мне надо добежать! До выхода! Погнали! Так... Вообще-то я никого не вижу! Ну вот одинокий какой-то парень... Это не парень! В смысле ты разваливаешься? Не надо разваливаться! Не разваливайся, братан! Мне надо дойти! Звуки страшные, да? Ой, да, их стало побольше! Нет, нет! Что значит? А, нет, иди нахуй. Тихо, тихо, братан. А, нет, нет, нет. А, а, сука. А, тихо, тихо, я устал. Отдыхай. А, нет, сука, нет! Меня зажрали. Ладно, ребята, давайте здесь остановимся, как говорится, на самом интересном. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, что мне надо делать, проходить эту игру на стриме с вами или э, играть ее на видосах или ничего не делать. И вообще, что вы думаете по поводу этой игры, да? Э, подписывайтесь на канал, конечно же, если вы еще не подписаны. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 гигабайт. Всем жестких респектов! Йоу!